Приветствую подписчиков и гостей моего канала с вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе хочу показать как сделать серединку для банта, используя бусины на нитке и крупный бисер. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла бусины на нитке диаметр бусин 3 мм. И мне понадобилось 5 штук бусинок, а также крупный бисер, его диаметр около двух с половиной миллиметров и мне нужны были 16 штук бисера. А также я взяла репсовую ленту шириной один сантиметр длиной около 8 сантиметров срезы ленты нужно обработать огнем Пять бусинок отрезала и срезы обработала тоже огнем Теперь от правого края ленты отступаю 2 сантиметра и на таком расстоянии от края начинаю пришивать бусины. Пришиваю обычной ниткой, можно использовать мононить или леску. И вот так располагаем бусины по центру ленточки я их пришиваю стежки делаю между каждой бусинкой Четыре стежка и первый этап работы проделан. Теперь я буду выводить иголку справа от нижней бусины. Иголочку вожу поближе к краю ленты. На иголку набираю четыре штуки бисера и теперь укол буду делать с левой стороны от второй бусинки тоже в край ленты. Таким образом полоска из бисера будет располагаться по диагонали. Теперь иголочку ввожу с правой стороны после второй бусины. снова набираю 4 бисеринки на иголочку и теперь буду вводить иглу с левой стороны от третьей бусинки тоже у меня располагается нить по диагонали и таким образом буду зашивать весь отрезок работа сделана и теперь можно ниточку закрепить с обратной стороны. И получается вот такая серединка. В следующем видео вы увидите бантик, на который я эту серединку прикреплю. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк, с вами была Ирина и до новых встреч!